Крипка. Говорят, что Бог одной рукой забирает, а другой дает. Люди чаще замечают потери, а не подарки. А между тем высшему промыслу виднее, что кому нужно. Анна Никитишна Шанраевская, правнучка героя Отечественной войны 1812 года и дочь белого генерала, расстрелянного в 1918 Доживала свою одинокую старость в девятиметровой комнате огромной коммунальной квартиры, принадлежавшей некогда ее семье доходного дома. С соседями она почти не общалась. Единственным понимающим ее существом была старая собака Джильда, наученная не гавкать и не выходить из хозяйской клетушки, чтобы никого не раздражать. Джильда была найдена на улице, прибившаяся к своре бродячих подопечных, подкармливаемых Анной Никитишной. Это была собака породы русская гончая, явно домашняя. Первым делом пожилая женщина стала искать хозяев. Поиски закончились известием о том, что хозяин недавно умер, а новые жильцы собаку выгнали. Бедное существо довольно долго бегало вместе с дворнягами, которых регулярно кормила Анна Никитишна. Но вот собака заболела, и невероятными усилиями ее новой хозяйки удалось упросить все коммунальное сообщество разрешить взять собаку в свою комнату. Джильду она выходила, и две пожилые благородные особы стали жить вместе. Особенно любили пожилые леди прогуливаться по французскому бульвару. Для Анны Никитишны его не переименовали. Там находился дачный особняк, в котором прошло ее детство. Остановившись около изящного домика за решетчатой оградой, хозяйка говорила, «Вот тут я жила, а там была оранжерея, где папа выращивал орхидеи. Когда советы все это забрали, они пустили туда свиней. Свиньи, жрущие орхидеи, навсегда остались в сознании Анны Никитишны символом новой жизни. Джильда, наклонив голову на бок, понимающе смотрела на свою благодетельницу. Казалось, что эта сухопарая женщина и ее собака вполне счастливы. Да это и было довольно благополучным периодом в их судьбах. Единственное, что просила у Бога Анна Никитишна, чтобы Джильда ушла раньше ее, а то кому будет нужна старая собака? И Бог ее услышал. Такую же боль от потери, какой была это, Шандраевская испытала тогда, когда похоронила второго из двух сыновей. Полная пустота. Зачем все дальше? Одиночество, одиночество, одиночество. Миновала неделя. Вдруг из-за двери комнаты кельи донеслась музыка. Да еще какая? Моцарт, сороковая, скрипка. Мелодия прошедшей молодости, любви и надежд. «Откуда в нашей это пролетарской коммуналке?» Подумала она Никитишна и вышла в коридор. Дверь в комнату напротив была приоткрыта, и она увидела мальчика, играющего на скрипке. В этот момент подошла улыбающаяся женщина и сказала, «Мы ваши новые соседи. Рыбаковы получили квартиру, а нас отселили сюда из аварийного дома. Надеюсь, что временно». Я Лия Коган, концертмейстер филармонии. Мой муж Илья работает в издательстве, а это наш сын Марик, ему 10 лет. Без ложной скромности скажу, он у нас вундеркинд, а про вас я все уже знаю, успела наслушаться. Семейство Коганов стало подарком судьбы для старой избитой жизнью женщины. Во-первых, Илья был энциклопедическим эрудитом и человеком редкостного таланта, найти общий язык практически с каждым. Именно он, переговорив с жильцами коммуналки, внес спокойствие в ряды борцов с пеликаньем на нервах. Веселый, с прекрасным чувством юмора, добрый и щедрый Илья располагал к себе всех. Во-вторых, Лия – тонкая душа, прекрасно понимающая в искусствах. К тому же отличная хозяйка, знающая толк в кулинарии, особенно в выпечке. Она настолько поразила своими печеньями и пирожными Анну Никитишну, что тая даже подарила мамину тетрадь с кондитерскими рецептами, написанными еще по старым правилам с ятями и твердым знаком в конце слова. Тетрадь эта была большой ценностью, мамин почерк. В Третьих, Марик, такого талантливого и умного ребенка, нельзя было не полюбить. Само собой, все сложилось так, что чужие люди стали как бы родными. Совместные посиделки вечерами, походы на концерты в филармонию, прогулки с Мариком наполнили новым смыслом жизнь Анны Никитишны. Она стала недостающей коганом бабушкой, а ней и семьей. Дошло до того, что Илья пригласил недобитую дворянку за стол по поводу праздника октября. «Я не праздную эту дату», возмутилась Шанраевская. А разве мы празднуем дату? Просто два выходных. Мы живы и здоровы, мы все вместе. Лия нафаршировала рыбу, спекла торт, есть бутылочка хорошей вишневки. Но ну, разве это не повод? Выпьем за живых, помянем ушедших. С тех пор Анна Никитишна перестала бояться советских праздников. Но все эти многочисленные радости были ничто по сравнению с общением с маленьким Марком прослушиванием его игры. Скрипка в его детских руках становилась действительно волшебной. Такой талант, такие божественные звуки извлекал этот мальчик из такого плохенького инструмента. Вот если бы ему хорошую, дорогую скрипку. И такая скрипка, не Страдивари, конечно, имелась у дальних знакомых, как память об отце, сгинувшем в мясорубке сталинских репрессий. Объяснить, попросить, решила старая женщина. Ее поход не небесторго увенчался успехом. Сошлись на благородные цели и кольце матери, чудом уцелевшим и хранимом на черный день. Антикварная скрипка была вручена юному гению. Теперь даже гаммы, доносящиеся из-за двери, стали наслаждением. И дарительница с улыбкой на лице слушала многочасовые репетиции мальчика. Прошло несколько лет, и с этой же улыбкой на лице ее нашла Лия, когда, не получив ответа на стук, вошла в комнату Анны Никитишной. А жизнь неслась дальше, и Марк Коган стал выдающимся скрипачом. Правда, не в этом городе и даже не в этой стране, но это уже и не важно.